«Привет, Немиркин! Бывает ли вам трудно сказать, нравитесь ли вы кому-то или нет?» Иногда это бывает довольно сложно, но есть несколько тонких способов понять это. Чтобы помочь вам, вот шесть психологических способов определить, нравитесь ли вы своему избраннику. Первый. Они ведут себя взволнованно, глупо и потеют, когда находятся рядом с вами. Насколько сильно вы нервничаете рядом со своим избранником? Скорее всего, если вы им тоже нравитесь, они могут волноваться так же, как и вы. Большинство людей склонны немного волноваться когда они находятся рядом с тем, кто им нравится. Заикание, выделение пота и липкие руки могут быть признаками того, что вы нравитесь кому-то настолько сильно, что вы заставляете их нервничать. Иногда влечение может сделать нас немного глупыми или даже тупыми. Исследования показали, что сексуальное возбуждение отключает часть префронтальной коры головного мозга. Эта область мозга отвечает за критическое мышление, рациональное поведение и самосознание. Поэтому в следующий раз, когда вы окажетесь рядом с тем, кто вам нравится, будьте внимательны. Они всегда потеют? Они не могут говорить так красноречиво, как обычно? Может быть, они просто тайно влюблены в вас? Второе. Они устраняют любые барьеры между вами. Вы замечаете, что ваша влюбленность устраняет любые барьеры между вами, как только вы приближаетесь? Они незаметно придвигаются ближе к вам. Когда вы рядом, наклоняются ли они к вам больше, чем к кому-либо другому в группе? По мнению психолога Джека Шафера, люди склоняются к тем, кто им нравится, и отдаляются от тех, кто им неприятен. Наклоны внутрь увеличиваются по мере роста рапорта, то есть вы можете сначала повернуть голову кому-то, затем плечи, а затем туловище. Затем, если вам действительно интересно в том, что кто-то хочет сказать, вы наклонитесь к нему. Так что если вы кому-то нравитесь, есть вероятность, что он просто наклонится к вам. Когда представится возможность, не просто чтобы быть ближе, а потому что им глубоко интересно, что вы хотите сказать и кто вы такой. Доктор Джек Шафер также объясняет в журнале Psychology Today, что люди, которые нравятся друг другу, устраняют любые препятствия между собой. Он продолжает, что препятствие не обязательно означает, что вы кому-то не нравитесь, но это может просто показать, что ваш рапорт не такой сильный, как вы надеялись. Постарайтесь узнать их немного больше и разделить некоторые ваши интересы. Возможно, ваше взаимопонимание только усилится. Третье. Они отражают ваше поведение. Замечали ли вы, что кто-то зеркально отражает ваше поведение, вплоть до того, что они почти неуловимо повторяют ваш стиль речи или язык? Иногда, когда кто-то действительно нравится или восхищается кем-то, он подсознательно подражает его поведению. Вероятно, вы тоже так делали. Подумайте об этом. Вы когда-нибудь замечали, что перенимаете чужие жесты или движения на вечеринке или в обществе? Не то чтобы вы сознательно хотели этого, а может быть и так, но все же, вот вы вдруг ведете себя и говорите, как ваш возлюбленный. Этот психологический феномен называется «эффект хамелеона» и был изучен в дальнейших исследованиях. Люди склонны подсознательно подражать поведению других людей в определенных ситуациях, то есть если они нам нравятся. Так что если вы поймали кого-то, подражающего вам, они либо хотят быть вашим другом, либо вы им просто нравитесь. Четвертое. Их зрачки расширяются, когда они смотрят на вас. Итак, в следующий раз, когда вы увидите своего избранника, посмотрите ему в глаза. Да, я знаю, это может быть трудно, так как вы будете нервничать и потеть рядом с ними и начнете болтать, как дурак. Но попробовать стоит. Зачем это делать, спросите вы. Потому что вы захотите заметить, расширились ли их зрачки. По словам эксперта по языку тела Пати Вуд, автора книги «Сигналы успеха», Руководство по чтению языка тела, расширение зрачков – это реакция мозга, которая происходит, когда вам что-то нравится и привлекает. Поэтому, если вы заметили, что чьи-то зрачки расширяются, когда он пристально смотрит вам в глаза в середине разговора, это может быть признаком того, что вы им нравитесь. И если ваши зрачки тоже расширяются в знак лечения это хороший знак. Номер пять. Их лицо краснеет, когда они видят вас или разговаривают с вами. Еще кое-что, на что стоит обратить внимание. Наряду с пристальным взглядом в глаза, в следующий раз, когда вы их увидите, обратите внимание, что их лицо краснеет. Когда вы смотрите на них. Когда люди испытывают влечение кому-то, они могут начать волноваться. Выброс адреналина, и вдруг они краснеют. Если вы заметили, что кто-то часто краснеет рядом с вами, и их лицо становится красным, когда вы с ними разговариваете, вы вполне можете нравиться им так же, как и они вам. И номер шесть. Их улыбка вдруг становится искренней. Когда вы рядом, улыбаетесь ли вы, когда погружаетесь в сладкое блаженство? Мечтая о своей влюбленности? Если бы вы только могли отвести их в ваш любимый тако и познакомить их с твоей домашней черепахой Лари. А, ну да, полагаю, сначала тебе нужно выяснить, нравишься ли ты им, но когда вы будете рядом с ними, обратите внимание, как часто они улыбаются и какая у них улыбка на лице. Вы когда-нибудь слышали об улыбке Дюшена? Есть несколько распространенных выражений лица, которые могут выдать Тео, о том, что человек на самом деле думает или чувствует. Улыбка Дюшена – одно из них. Хотите узнать, искренне ли кто-то улыбается от восторга? Вы можете просто обратить внимание на эту улыбку. Согласно Healthline, это происходит, когда основная скуловая мышца поднимает уголки рта в то же время. Круговая мышца глаза поднимает щеки и морщит глаза в уголках. По сути, это тип улыбки, которая доходит до ваших глаз, вызывая морщины возле глаз, известные как вороньи лапки. Такой тип улыбки появляется, когда человек искренне счастлив, в отличие от вежливой и любезной улыбки или даже вынужденной улыбки. Итак, рады ли они видеть вас, потому что вы их друг или потому что вы им нравитесь? Если у них есть несколько из вышеперечисленных признаков, похоже, что вы все-таки познакомите их с Лари, стака в руках. А теперь пригласите их на свидание. Ты справишься, я верю в тебя. Итак, как вы думаете, нравитесь ли вы своему избраннику? Сколько признаков они демонстрируют? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже. Думаете ли вы, что нравитесь им или нет? Скорее всего, стоит пригласить их на свидание, чтобы выяснить это. Лучше знать, что вы попытались, чем потом сожалеть о содеянном, что не дали им понять, что вы на самом деле чувствуете, верно? Так что вперед, пригласите их на тако, у вас все получится. Ларри, Черепаха и я, мы верим в тебя. Да, он Черепаха, и что с того? Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если понравилось, не забудьте нажать на кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с другом или с тем, кто вам нравится.